Эй, hey, всем доро! В общем-то вот и вышло продолжение. Сорян, что я его так сильно затянул, но главное, что оно вышло. И да, вы с 7 еб, поехавшие. Откуда столько просмотров? Вы чё? Мне, конечно, приятно, что, что вы смотрите, но я немножко в шоке. Ну и давайте начнем. В процессе записи у меня закончилось место на жестком диске. Потом мы вообще поймали веселенький баг. Давай, давай. Перезаряд. куда убежал. Сделал. Вот он. Да? Я там. Бегал только что. Ну ладно, фигся. А куда а, теперь? Да. А, просто вниз. Подожди, подожди, подожди. Я уже пошел. А, ты че такой прыгущий-то? Не из ничего бой. Мы сейчас сразу сдох, а я тоже. Ага. А вижу, у Да иди отсюда. У меня вообще зал. Он меня за текстуры пнул, слышь. Я за текстуры Все, я убил. Давай. Прыгни. Братан, че выходи? Я за текстурой. Ну, клип, если вырубишь, то все никак. А. -а, -а. Я вижу все. <свят> у меня вот вообще дикая наркомания. Свой гравити один. Братан, мне тут хорошо. Прыгни. Прыгни. Я не могу прыгать, я просто я вешу в воздухе. Мне тут хорошо Кристо оставь. Руляй. Оставь меня здесь. К... Но в итоге у нас получилось пройти эту карту до конца. Глава 4. Безумие Ой. это сила. <связывая> О, О мы, кстати, как раз-таки оттуда-откуда надо начинаем. Это хорошо. <связывая> да. Я ну, оттуда-откуда не надо. Не, ну мы практически... Человек убегает. Ну, я понимаю. Я не убегать не могу. Я говорю практически откуда надо. отмычку. У меня же это все не записалось. А, да? Да. Давай. Ах, м ⁇ м. А, м ⁇ м. А, м ⁇ м. А, м ⁇ м. А, м ⁇ м. А, м ⁇ м. А, Слышал? Да, да, да. Я а, я понял, вот вам дыр ударила. А, ну, блин. А, ну, блин. Сейчас выдайте Вы кто такие? Только не, нет, не... не Поназовитесь. Как не допускать? Вы глухие, ну, что, что ли? Ой, Назовите я имена. Я... А, только не нажимая по делам... Я пробила, уже так нажав, сложно пробил. назвать свое ебучее имя? Постойте. Так смотрите, я узнал вас. Но. Может такое быть? Вы как те, шей. кто убили дракона. Да вы, парни легендарны. Входите. Прошу прощения за упрямство. Итак, полагаю, вы Чё уже знаете, иди что иди. замок был захвачен им. Взгляните. Узнаете его? А, ладно. Все, что вам нужно знать, так это то, что он желает заполучить магический камень. С его помощью он собирается уничтожить максимально и один я его не остановлю. Ты вообще меня слушаешь? Он все уничтожит, понимаешь? Я не могу пойти с вами. Но я дам вам все необходимое. Помогу найти камень быстрее, чем он. И уничтожить Сикмо. его. Итак, вон там есть проход. Но туда я пустил отравленный газ. Для безопасности. Я позволю вам приготовить так, зелье. Что, что ж, лаборатория ваша? За работу. А, точно. Я забыл, что это я гениальный алхимик. В общем, проще простого. Беспамятный, блядь. Сначала... Достал. <свят> Сейчас я... Это... Я а Короче, два, врубаешь два, эту штуку, три, да? Четыре, пять. Так ты поэтому? Ты дурак. Огонь. Запомни, дурак, пять. я не знаю. Так, так, так ты нет. сверху один. время один. есть, если чего? Ты... Да. Три. да. <свят> В игре... Так. <свят> <свят> <свят> <свят> Ну, нет, нет, стой. Я, Я забыл, забыл про побочные эффекты. Хорошо, теперь у вас есть все необходимое. Можете идти. Не Блин, у меня ВП нет, брат. Я так понимаю, ты оба зелия да заточил, козел. Я тебя запомню. Ты же раз тоже заточил. Так что все. Это неважно. Чё, погнали? Нормально таком. Подожди, надо бы а год прописываем или нафиг. На да, прописываем. А, тут крокодил просто так ходит. Так он это право имеет. Ой, ещ ⁇ еще ещ ⁇ на ещ ⁇ когда они же вместе спаривались? Как-то же размажался. Да ну, да не может быть. Раньше ну типа нормальное время такое было. Ой, ёб Ну Что, пупели что ли, уроды? Никерат, ну ты что не крокодил? В смысле, между и крокодил были? Да, к это третий. Да забей на него. Подожди, СВ и Инфинити АМУ. А зачем? Чтобы бесконечные патроны были. Да я понимаю, я знаю английский. <свист> да я так да, конечно интересно считали, но, все, но все равно <свист> ну да такое на самом деле патроны патроны кончаются типа ты ну такое типа тоже с щитами ну такое ну на... такое, что с читами могу отключить могу отключить. ну кр кроме года потому что если не год то мы сдохнем сразу отб... <свист> красавец. Пришел сразу. Ну, конечно, когда я в него, блин, две бойбы садил. Смотри, какая, блять. Так у тебя же инфинитиама какой две бойбы. Ты просто, стреляешь и все. Спасибо, парни. Спустился такой. Смотри, тут 25 есть. Цифрки. Помнишь, он говорит, доктор Вилан. А там был не доктор Вилан. Там был доктор... Смотри, 25. И здесь есть тоже цифры с рычагами вырубай все эти свои штуки десятку которые десятка вырубаем 9, 4 и 12 это тоже вырубай так, вот и найду 9 они все наверху и 4 все О -о -о! отлично, ладно, с тобой вообще гений угу. с тобой гений что ты тут прикрылся, бомжара так, заходим аккуратненько а, ну М -м. у нас же год да. блин, охота вырубить год, но у тебя одно хп тихо так забегает. что ж, идите и заберите этот камень. А я подожду здесь только. Ладно, погнали за этим. Может на этом токуре есть череп? Подожди, нужен череп. Так мы же уже взяли, я уже взял череп. Должен быть череп, где? Так я уже взял, там наверху, в рычагах. Пошли. Давай, пойдем. О, знакомая локация. Я чуть не упал. Я же тебе говорил, так, беги не по ловушкам. Я слежу. Если шо я подпрыгнул. Все, да, пятая глава. Подожди, а как он добрался до камня, если он в замке же был? А я не знаю. Сейчас скрою замок. Нам. Все на двушке, конечно. Что там? Походу он. А, блин, братан. Подожди, давай стрелять. Так не работает. Подожди. Надо идти. Так, и меня еще продомажило. Так, сюда, погоди. Ат, не сюда. Вот сюда. Тут можно кажуть, Наскюка. Да, блин. Сюда. Сюда. Найскать ходи. Я понял. Плохая Нет. идея. И вот эта плохая идея. А-а-а! Вот да, да. да. Капец глушит. Вс что меня сожрало? По ушам аж зон. Но. Не не вообще не дико. Так, все, я вижу да, камень. На... А я сюда прилежу. Ну, а, мы с тобой здесь были, но только смотри, там была... такая с тобой было... Ну там, короче, такая штука была, она есть именно. Там, короче, помнишь, по я еще с побегал там против скелетов. Mm -mm. Ты же говорил, типа, давайте на этого главного убьешь, СВП. Нам ну, такой, не босс, типа, мини-босс, скелетик такой. И маленькие скелетики были. Нафиг играл, ты просто мы ну, до сих не доходили с тобой. Мы с тобой только... А сюда щас. не доходили? давайте по другую миссию Оп. Здрасте. За что? За что? что? сейчас этот подвох будет? Что совсем больное? Что ты, угу. Шо, больной? ты делаешь? Ч ⁇ сваливать на тебя, и ты... Стреляй пока Не мусорачься. Как А как здесь выживать туда? Дожди. Беги по краю, говорю Блин. А почему он стреляет? Я бегу сюда. Ладно, понял. Так, один. Вот сюда. Иди налево, налево, налево иди. Налево, налево иди. Прыгай. Он сказал прыгать. Приму? Да, приму. да, мне кажется, мы должны были умереть. Чем будем прыгать? Кажется, мы не Братан, кто дилер. Ну посмотри, что говорит. Знаешь, короче, есть такая тема. Типа, к лицу подключают электроды, врубают музыку, и лицо, короче, дергается под музыку. Вот старая, типа тема. Короче, вот такая же штука. Просто пили косне. Так, у нас нет пушек. А в смысле, где наша пушка? Может, нажмите, я как будто тяжело. Я взял уже. О, как светло, ярко, хорошо, прям. подожди, да, подожди. Да. Ты меня кинул, просто взял и кинул. Да, не кинул я тебя, ч ⁇ ты начинаешь, тебе звонят. Тут а вообще капец ярко. Ч ⁇ не капец ярко будет. Тут, тут четко. А Ф можно нет. фоткать, кстати? Как делать скрины в КСК без всякой этой... F5. F5, а куда сохраняется? Уверен, что F5. Да, просто берешь, хорошо, выходишь, получается. Из игры, получается, там сохранить или нет. Для прививки, что ли? Но. Там черепки. Вы мне стреляют. Не стреляют. А, вон, чуваки бегают. В деревне стреляют. Да я стрельнул. Я ему только в голову. По мне стреляли. Я понял. Я вон вижу. Да умри ты, бомжиха. Я краю карту бегаю. Я ты говорю, как А, он за деревом присел. Можешь остановиться. <связывая> Понятно. <связывая> э, твою ж мать, <связывая> Людос. У меня потом не кончается, точно. А не по мне же? А кто меня бьет? Кто? Я что-то, а что ты его уже убил, что ли? А где он? А, да. а, а где он был? то Мы сейчас все пройдем. Ну хз. 5-5-х вон за полтора часа пришли. Не уверен. Ну тут, а блин, полтора. Я нашел человека. Живо. Еще 3000. Капец, О, я нашел, говорю, человека. Но тут что-то как-то это. Ну, не едино. Давай вместе, говорит, пожалуйста. Только а ты слился, как и я, в принципе, куда-то. <куда <-то> <куда Че, погнали тогда туда? О, кстати, возьми СНОПУ вот туда вот на гору и посмотри, там стоит домик. Не вижу. Да, и так вижу, в принципе. А, а так, так интересно. Мы там еще не были. Это, мне кажется, последняя будет. Мне кажется, ничего не будет. Тут что, будет G point возможно. Думаешь? О! Человек. Привет. Нароб пацаны. Что, есть? Что? Мы, короче, заблудились О. в мире Немоков. Классно играешь. Немножко мимо. А почему он Немоков. на гитаре играет музыку, которая играется на контрабасе на каком-то? Ты видел сколько? сколько у нас было? Это Нет, музыка, везде. которая играется с мучком. Я вообще тут побродим по домикам. Он там еще что все себе А как мы могли упасть замка в ту пещеру? Так мы же не с за замка упали. Мы, мы, ну мы в замке тебя типа были, мы только. А, я зря все зашел, да, ну ладно. Мы тоже. Я тоже. У тебя в любом бы случае началась касцена. Да. Ну и давай быстрее. А, знакомый чел. чел. Темный экран у меня. А. Ну тут док, короче. Я очень сильно. МП рестарта. Хочу посмотреть на это. Теперь я очень сильно вас а переоценил. Мы справились. А теперь мы все платим за ваши, ошибки. Сп а платим за ваши ошибки. В смысле, мы махелили? Мы Подойди. Подойди. Подойди. Подойди. Я смотрю настоящие бойцы. Нам еще нужны такие, как вы. Поговорите с Франком. Он сидит в столовой. Хорошо, ага. может быть, И он вас с нами. Тебя снял лицо тупое. <laughs> как ничего. Так, а ты ну чё, дед, сидишь? Он сказал, где-то сидишь, да. какой-то из них. А, вот этот, он горит. Хочешь пойти с нами? Вот. Ну что же, я хочу быть самым богатым человеком перед смертью. Принеси мне пять золотых. И тогда мы Изи. поговорим. Есть. Отлично. И еще кое-что. После битвы я потерял свою дочь. Она была дома. Пряталась от этих тварей. Я хочу, чтобы вы нашли ее. Наш дом у берега, недалеко от скал. Вот клещ. Посмотритесь там. Сам-то не мог его же дочь нового переживать. А, вот здесь я открыл. Стой! Музыка заиграла. Музыка заиграла. И что, иди, сюда, иди, сюда, иди, что я открыл. Решь? Прям. Музыка хрень заиграла. Но... Смотри на березу слева. Вот. Вижу, вижу. Че, погнали? Не, не Заходи, заходи, заходи. Да в смысле? Да там нет никого. Пойдем. Я пошлю. Я кидаю ему эту дочку. Тихо. Я тоже пошел дальше. Прям. Прям. Да. А О, вот. А, Книжка. Так, ну и. Они пытались вы выломать дверь, но кажется, теперь ушли. Мне страшно, я услышала крики наши. А, типа дневник. Так ты лес, иди. А я... Помните, я... Лес? я не знаю, где лес. Ты ч? У тебя памяти вообще нету, что ли? Обстановка уже. Да уже я вижу тебя, все. Ну теперь. Вот типа там дом. Там дом он это проход. Опа. А, Когда целишься туда? Да? В этот? Типа в этот проход целишься? Там какая-то типа типа какой какая-то там штука короче. Мутная, похоже на лес. Живой, на как в реальном мире нашем. А, да просто. Да знаю. Ну, вот по любому я есть сундук или че. беги по правому. Ну, тут сочи чуканцы он Три зельки, три зельки на столе, три зельки не симон. О, нет. А, такой у меня полная жизнь. Не, нет. нет. О, пулемет, аук. Кар... Блин, давай. Нет, я... пулемет я... был бы четкий. Пулемет был бы, кстати. Я аук возьму. У меня был бы очень. Давай за... заходим, да? Да. да. Опять темно, блять. Опять через сейчас... кудзена начнется, у а меня не начнется. Йо-мое... Не, все нормально, у меня тоже темно. Оба трула. Это сила, ее называют ярость. Ярость. уже один недостаток. Я не могу единиться. Вы достаточно сильны, чтобы быть на моей стороне. Но я слышал, вы убили моего питомца. С вами я поступлю так же. У нас год мод! А мы живые. На моем прям лицо хоркнулись, сказать, у нас год мод. Подожди. Прям Вау. Wow. Так, его... Вот. Надо, по идее, его должны убить. Это он есть, да, Ну, так это... О! Исчез. Ну сейчас сдохли все, она. Ну да. Не, почему, может Они спавн-поин. бы. В смысле? В смысле? В смысле, это конец. Ну, в общем-то, да, эта карта действительно закончилась. Я надеюсь, вам понравилось и вы поставили лайк. Давайте чекнем, что по комментам. Видосик классный, с другом смотрел, ему тоже понравилось. Спасибо. Я надеюсь, вы оба поставили, Лукасик. А по поводу непришедших уведомлений, я как-то говорил, что когда ставите колокольчик, нужно выбрать все оповещения. Скорее всего, вы не поставили, что это все оповещения. Так что бежим вниз и ставим топ. Спасибо. И, наконец, Привет, классный ролик, атмосферный, но хотелось бы звук получше, микрофона. А так мне все понравилось. Спасибо, но здесь мы, пожалуй, остановимся, потому что меня немножко поджигает, когда мне кто-то что-то говорит про звук. Давайте-ка я вам так напомню, Алды может быть, знают, но так, закину тем, кто новенький. Сначала у меня был вообще вот такой вот говнозвук, потом я начал использовать всякие дополнительные штукенции для его улучшения. И как только я накопил денег, я купил данный микрофон и стал записывать с него. И совсем только недавно я начал вариться во всей этой звуковой теме, нашел спецсофт и теперь вы слышите мой голос как он есть. И как мне говорили сторонние люди, мой голос... Блин, практически один в один похож на мой реальный голос. Так что со звуком проблема есть только одна. Это когда звук игр накладывается на, на звук микрофона из-за моей гов... говнозви... да, Как обозвать-то? Из-за моей говёной звуковой карты. Поэтому все, что мне нужно, это купить новую звуковую карту, на которой у меня нет денег, естественно. Но ни в коем случае не обижайся. Ты меня не поджёг. Просто ты приоткрыл окошко, из которого доносится крик моей души, так сказать. Вот. В общем-то все. Есть у меня еще пара роликов с кооперативным прохождением. Ну, не роличков, а исходничков, которые надо бы смонтировать. Так что ожидайте, и скоро будет GTA. Все. Всем удачи, всем пока.